Из нас закладывал За рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, В сердце тоска изной. Катится в солнце измокну Улица преданная. Топливый, воздух поджарит и сух Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу Ковыряй, ковыряй, мой милый Суть туда палец весь Только вот с этой силой В душу свою